Приветствую на канале Шарабара. И прежде чем мы перейдем к полноценному ознакомлению того, как выглядела римская армия во времена империи, полагаю, нужно продолжить с того момента, на котором остановились в прошлый раз. Как же проходил переход от республиканской армии к имперской? Что сделал Цезарь во времена поздней республики? И да, это сейчас видео о том, как выглядела римская армия при Цезаре. Цезарь организовывал набранные им легионы на новых основах. Численность Легиона теперь колебалась от 3 до 4,5 тысяч человек. Каждый Легион должен был иметь свою кавалерию. В состав каждого Легиона включалось корабалиста в количестве 55 штук, метавших тяжелые стрелы и 10 анагр и катапульт для метания камней. Артиллерийский парк Легиона заметно усилился, а босс Легиона опять вырос до 500 мулов и возил теперь осадное снаряжение, лагерные принадлежности и утварь. Цезарь использовал гальскую и германскую конницу, применяя тактику совместного сражения кавалерии и легкой пехоты. Всего же союзнической кавалерии галов и германцев в армии Цезаря было порядка четырех или пяти тысяч всадников. Легион делился на 10 когорт. В каждой когорте было 3 манипула с их архаическими названиями Гастаты, Принципы Триарии. В манипуле было две центурии. Когорта в эту эпоху была тактической единицей, но у нее не было ни особого знамени, ни особого командира. Со времен же Цезаря название Алла, обозначавшее раньше союзнический легион, закрепилось за отрядами Конницы. Впоследствии так назывались только кавалерийские отряды неиталийских союзников численностью в 500-1000 всадников. Цезарь начал Гальскую войну во главе четырех легионов с которыми он победил Гельветов и Ариависта. К концу войны их число дошло до 11, причем первый легион был уступлен ему Помпеем. Свой багаж, состоявший из запаса хлеба на несколько дней, котелка для варки пищи, двух или нескольких палисадин и рабочих инструментов для постройки лагеря, легионер носил за плечом и был тогда импетитус. Противоположен ему был экспетитус, то есть сложивший себя багаж. Кроме основной легионной пехоты, римская армия армия заключала в себе и вспомогательные войска, пешие и конные. Цезарь подразумевал или все вспомогательные отряды, либо только пешие. Их поставляли в союзные государства, или же они набирались в провинции, или, наконец, из жителей покоренных стран. Иногда они нанимались и у независимых народов. К ним принадлежали, между прочим, стрелки с Крита, прачники с Балиарских островов, нумидийцы и, наконец, германские всадники. Эти отряды являлись с национальным вооружением, по главе их стояли местные князья и римляне с титулом префекта. Во вспомогательных войсках, конных и пеших, легкое копье снабжалась ременной петлей на древке, в которую всовывалась рука. Благодаря этому дротик мог пролетать на 80 метров. Конницы из римских граждан во времена Цезаря уже не было. Он пользовался наемными германцами, испанцами и нумидийцами, которых было человек по 200-300 при каждом легионе. Кроме этой постоянной легионной конницы, Це имел при себе специально около 4 тысяч человек от дружественных гальских племен. Конница делилась на крыло, заключавшее в себя 10 турм, около 30 человек в каждой. Каждая турма имела 3 декурии. Отдельными декуриями командовали декурионы, большими отрядами или местные князья или римские префекты. Каждый манипул имел свое знамя. Обыкновенно знамена представляли собой древко с различными серебряными украшениями. Иногда, кроме них привешивался к древку кусок материи, вексилу. Особый красный вексилу был у полководца. Военным значком всего легиона был орел Аквила. Обыкновенно серебряный, прикрепленный к древку. Сигнал к наступлению и отступлению обыкновенно давался прямой металлической трубой, туба. Этот главный сигнал передавался далее рожками манипулов. Особых инженерных войск у Цезаря не было, так как всю работу производили его легионы. Они доставали фуражи хлеб, воду и дрову, Устраивали бараки, укрепляли лагерь, воздвигали осадные сооружения, прокладывали пути, строили корабли и мосты и так далее. В общем, на все руки мастер. При всем том, инженерное дело играло очень большую роль в тактике Цезаря. Несмотря на отсутствие инженерных частей, руководство инженерным делом поручалось особым лицам – префекты Фабру. Дополнением к регулярной и вспомогательной армии был флот. Он состоял у Цезаря из военных и грузовых судов, и во время Гальской войны был весь выстроен в Галлии, частью для войны с венетами, частью для похода в Британию, но служил он больше для перевозки войск, чем для сражений. Войско Цезаря двигалось очень быстро, и этому в значительной степени было обязано своими успехами. В авангарде шла обыкновенно конница сопровождения легковооруженных.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 От этого надо отличать марш в боевом порядке. Тогда солдат снимал с себя поклажу и изготовлял оружие к бою. Обыкновенный дневной марш солдата доходил до 25 километров. После каждого дневного марша разбивался укрепленный лагерь, так что сами марши считались по числу лагерей. Оттуда выступали с рассветом, но иногда и ночью во вторую или третью стражу. Примерно это в полночь или в три часа ночи ночной караул сменялся четыре раза и то время которое он стоял называлось стражей две смены были до полуночи две остальные после полуночи от обыкновенного лагеря разбивавшегося после каждого дневного перехода отличался лагерь постоянный который строился главным образом на зиму к последнему был близок лагерь сооруженный при осаде когда передовые рекогностировочные отряды или центуриона находили удобное место для лагеря то прежде всего определялись две его основные линии длина и ширина обычно они были одинаковы то есть получался таким образом квадрат одна часть которого назначалась для полководца его штабы а другая для легионов и вспомогательных войск каждая сторона имела свои главные ворота одни из которых были обращены к врагу от них шла главная улица лагеря главнейшим пунктом лагеря была ставка полководца перед ней было свободное пространство на котором собирались солдаты когда к ним говорил с возвышения полководец по определению для места для лагеря оно обводилось рвом, земля из которого употреблялась для устройства вала. Иногда проводился двойной ров. Земляной вал обыкновенно был в 3,5 метра высотой и шириной. Для усиления лагеря устанавливались также деревянные башни в несколько этажей. Палатки солдат были кожаными. В зимних лагерях вместо них строили бараки с соломенной крышей. Каждые ворота охранялись одной когортой.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 построением было построение в три ряда. В первом ряду стояли 4 когорты, во втором и третьем по три. Промежутки между ними равнялись длине фронта каждой когорты. Три когорты второй линии стояли сзади промежутков первой и в начале сражения могли легко соединяться с нею. А третья линия образовывала резерв. Реже применялось построение в две линии по 5 когорт. В случае надобности промежутки суживались. При энергичной атаке или обороне образовывали круг или клин. либо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 оттеснить врага в рукопашном бою. Вообще, Цезарь предпочитал сам атаковать врага. Легионом по-прежнему командовали 6 трибунов, однако эта должность утратила свое прежнее значение. Если раньше ее занимали обычно люди пожилые, такие как бывшие консулы, то теперь, как правило, должность трибуна предоставлялась молодым людям, которые рассчитывали войти в Сенат, либо просто желали попробовать себя в военной жизни. В Сенат ежегодно избирались лишь 20 квестеров из людей не моложе 30 лет. Остальным всадникам оставалось довольствоваться должностями офицеров в римской армии. Срок службы же офицеров был неограничен. Над трибунами стояли префекты, высшие, должностные лица армии и флота в легионе префекты могли командовать кавалерией саперами лагерем легиона общем для должности префекта было то что они занимали свою должность поодиночке а не попарно как трибуны или консулы должность их была более-менее постоянно и назначались они лично военачальником высшую должность в легионе занимал легат легатами назначали обычно сенаторов что в поздней республике означало что он должен был ранее отслужить по крайней мере в должности к Вестера. Легаты Помпея и Цезаря представляли собой сплоченную группу опытных воинов, хотя иногда из политических соображений легатами, как и трибунами, назначали не вполне подходящих людей. Легаты были правой рукой главнокомандующего, его ближайшими помощниками. Цезарь часто поручал своим легатам командовать то легионом, то несколькими легионами, то вспомогательной конницей, то отдельными подразделениями на особо ответственном участке. Но обычно легаты были не раз. Рывно связанный с каким-то одним легионом появился штаб полководца который стал своеобразной школы подготовки будущих военачальников штаб состоял из легатов трибунов и префектов к штабу прикомандировывались молодые добровольцы исполняющие обязанности адъютантов имелась личная охрана полководца с древнейших времен при консуле состояли 12 ликторов исполнявших обязанности его личной стражи еще в 133 году до нашей эры сцепен Африканский набрал себе личную гвардию из 500 отборных бойцов. Они стали известны как Претарианская когорта. К концу республики уже у всех военачальников была своя претарианская когорта. Подавляющее большинство командного состава в легионе составляли, как и прежде, центурионы. Шесть центурионов первой когорты каждого легиона могли принимать участие в заседаниях военного совета. Единоличного командования армии Римская республика не знала. Мало того, даже в пунические войны перед лицом нашествия Ганнибала римские консулы продолжают ежегодно сменяться. Однако в дополнение к войскам некоторые набирали новые консулы или получали от своих предшественников. Имелись и другие части под командованием бывших консулов или преторов, которым были приданы дополнительные полномочия, в результате чего они поднимались до ранга проконсулов и пропреторов. Это расширение полномочий высших армейских чинов оказалось простейшим способом назначения наместников в провинции, которые Рим все продолжал приобретать. Поскольку театры военных действий все дальше удалялись от самого Рима, проконсулу часто приходилось сражаться в одиночку, не имея при себе коллеги, который бы мог его сдерживать. Цезарь первоначально и был одним из таких проконсулов. Он со своими легионами в течение 10 лет удерживал три гальские провинции и новозавоеванные территории. А потом повернул легионы, которые к тому времени уже окончательно сделались его собственными, и отправился походом на Рим. Так, под ударом ветеранов гальских войн пала Римская республика. И началась эпоха Принципата, эпоха Римской империи. Такой вот весельчак наш Цезарь. На 7 позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Счастливо.